привет друзья вы часто пишите мне в инстаграм вопрос какие монеты украины стоят дорого и присылаете алюминиевые 2 копейки 1994 года сейчас я вам покажу очень дорогую разновидность такой монеты именно она стоит больше 6000 гривен и такую монету находили в обращении обязательно подпишитесь на канал если вам интересно какие монеты стоят дорого и интересные факты про предметы из прошлого Обычные 2 копейки 1994 года выглядят вот так. Хоть данный номинал уже изъят из обращения, стоимость их из оборота примерно ну, 5 гривен. Но если вы найдете в идеальном состоянии в штемпельном блеске, ну до 30 гривен, я видел, что люди покупали к себе в альбом в клубе коллекционеров. А вот это редкая и дорогая монета. Особенность кроется на аверсе монеты. Это там, где указано государство и герб. Мы видим двойной кант. Это получилось из-за того, что данный Аверс чеканился штемпелем от 10 копеек 1994 года. А 10 копеек имеют меньший диаметр на 1 мм. И при такой чеканке появляется двойной кант. Эта монета очень редкая и дорогая. Давайте посмотрим ее на сайте Violet. За эту разновидность в сентябре этого года коллекционеры были готовы отдать... 6 тысяч гривен. И как мы сейчас видим, она не набрала резервной цены. Кстати, сейчас именно эта монета также на электронных торгах в Ссылку на этот лот и раздел я оставлю в описании. Так что давайте подытожим. Проверьте свои 2 копейки 1994 года и проверьте, есть ли на них вот такой вот кант. Если есть, пишите мне в инстаграм или выставляйте на электронные торги, а если видео было для вас полезным, поставьте лайк и поделитесь с одним человеком в соцсетях, в Вайбере, в telegram в Facebook. Это поддержит мой канал, да и человек вам будет очень благодарен, если найдет редкую монету. Ну что ж, до встречи в новом видео, до встречи в четверг, пока!